Всем привет, это финальное видео по сборке тяжелого танка из 2 от Звезды, и первое с чего я начну, это соберу пулемет, с которым, кстати, я до сих пор не определился, буду я его использовать или нет. Видимо окончательно станет понятно только после покраски. Дальше поручни. В штатных я буду использовать проволоку. Толщину проволоки я потопил на глаз. Примерно такая же, как и, как и толщина пластикового поручня, который идет на литник. Остается только наметить дырки и просверлить отверстия в башне. В качестве дрели я временно приспособил цанговый держатель от ножа. Так намного удобнее, чем просто крутить серво. Примерка. Смотрится хорошо. Теперь можно сделать по кругу все отверстия подпорочными. После того как это готово, пора их приклеить. Для этого отлично подходит суперклей, который я уже не раз применял. Все выглядит так, как я и планировал. Поехали дальше. Научившись имитировать сварный захотелось применить это к месту. Для начала добавлю шов вокруг люка механика-водителя. Чтобы уложить ледник по кругу, надо сделать небольшие надрезы в местах поворотов. Подробную видеоинструкцию, как имитировать сварочный шов, можно посмотреть по ссылке в правом верхнем углу или в описании к видео. Само собой швы надо добавить на сферический колпак защиты вентиляционного отверстия. Теперь про ушины. В инструкции про них ничего нет. И креплений на литниках тоже не оказалось. Единственное где они фигурируют, это схема покраски. Тут мне на выручку пришли смекалка и крышка от Доширака. Давно я хотел применить его пластик и наконец-то выпал повод. Примерил вернул в два раза добавил отверстие И вуаля, крепление для пароушин готово. Осталось только все приклеить. В конце чуть не забыл подвесные баки. Когда начал клеить, оказалось, что я их немного неправильно собрал. Кто видит, что с ними не так? Жду ваши ответы в комментариях. Завершив сборку, хочу подытожить. Да, набор не хватает детализации. Да, он кривой и стеклум из некоторых деталей желает лучшего. А некоторых детали просто не хочется использовать. Но! Этот набор звезды оказался хорошей площадкой для экспериментов и оттачивания моих навыков. Посоветую ли я его для покупки? Да! Учитывая, что ценник на данную модель достаточно низок, если приложить к нему свои усилия, то получится хорошая модель. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки и заходите на мой Google+, аккаунт. там вы можете найти фотографии модели техники, собранных мною и не только. Пока!